Мужики, всем привет! На моей странице во Вконтакте я выложил пост. Я сниму серию из трех роликов, на которые потрачу примерно 300 тысяч рублей. Фактически это будет больше. И это серия из роликов про инвестиции в Counter-Strike. Я знаю, что вы это любите, и если я когда-то снимал подобный контент, вам он безумно заходил. Почему серия из трех роликов? Ну, камон, ребят, 300 тысяч. Естественно, вы уже поняли, что в каждом ролике я буду тратить по 100 тысяч рублей, и может действительно кому-то эта информация будет интересна и актуальна. Кто-то, может быть так же, как я, захочет инвестировать в Counter-Strike. Я опираюсь исключительно на свое мнение, не на какую-то статистику и так далее и тому подобное. Исключительно на свое мнение, поэтому с вашим оно, естественно, может разниться. Если вы думаете, что я купил что-то не то и это вообще глупая трата денег, ребят, это мое субъективное мнение, во что нужно вкладываться. Я никого не призываю, я не профессиональный инвестор, может, я что-то не знаю в этой сфере. Но, как показывает практика, все инвестиции в Counter-Strike, которые я сохранил, которые у меня были в цене, они выросли. Поэтому мне можно верить. Естественно, в конце, в третьем, или уже даже, скорее всего, в четвертом ролике мы подведем итоги, я покажу все, что я купил, и дальше будем следить за динамикой Роста цен. И вот сейчас я хочу высказать свое мнение по поводу того, что будет со скинами в Counter-Strike Даже предположений, просто мои мысли Если тебе не интересно, перелистывай сразу на, на, на начало ролика Как вы все знаете, сейчас уже анонсирована вторая КС И есть маленькая, но вероятность, что ну, скинам просто капец ну, типа, они будут так же, как в PUBG, просто нетрейдабельны Это одна из версий Ну, наверное, вы уже где-то об этом слышали Но на самом деле, я так же, как и многие, считаю, что это бред Я, я не считаю, я на это надеюсь, потому что у меня всё, весь YouTube-канал завязан на Counter-Strike Ну, и в скинах у меня тоже лишит приличная сумма, и не хотелось бы все это терять Но опыт с PUBG есть Также я туда инвестировал больше 600, 700, 800 тысяч рублей И обосрался, откровенно, потому что трейды в PUBG просто-напросто заблокировали трейды и скины трейдабельные я потерял там деньги надеюсь что с контра страйком такого не будет и тем более когда она анонсируется если все-таки все действительно будет хорошо и скины будут трейдабельные их перенесут э, в кс-2 и все будет окей но хоть какой классный да? это я дверью прищемил то это будет шикарно ведь counter страйк заиграет новыми красками это новая жизнь в игре новые пользователи и соответственно скины пойдут в рост потому что на них будет спрос а по поводу кейса многие кейсы из Counter-Strike уже не дропаются, и можно довольствоваться только тем, что осталось у людей в инвентарях, То есть, ну, можно их там покупать, обменивать и все, с Counter-Strike они не дропаются, много кейсов не вытянуть уже с игры, и вот одна из моих, лично моих теорий, что CS сделает что-то, да, в новой кейске, и можно будет получить как-то там браво кейс, CS вейпан кейс, ну короче все кейсы, вот будет плохо, если так, потому что я хочу немножечко инвестировать в кейсы вот эти в том числе, но не всю сумму, Короче. Добро пожаловать на дорогой, крутой, крупный проект Ребята, мужики, это первый и пилотный ролик Я пока что не снимал две других части, они будут сняты чуть-чуть попозже Поэтому, блин, я надеюсь, что ролик просто вам зайдет Это что-то новое, это что-то дорогое, в принципе, как и всегда Я желаю вам приятного просмотра, приятного аппетита У кого день рождения, значит с днем рождения мы начинаем Это будет жестко, горячо и интересно Поехали! Друзья, в общем, ситуация Следующая, на моем балансе вы видите 86 тысяч, возникает логичный Вопрос, человек ты сказал, что В каждом ролике будешь инвестировать по 100 тысяч но ну, я говорю, что это будет больше А здесь есть такой момент, чтобы инвестировать Я продавал свои скины, ну то есть по-другому Никак не закинешь деньги, ну есть конечно Вариант, но для меня самый удобный варик Продавать просто скины, закупать их на маркете Там, вводить сайты и так далее, и вот у меня Один из скинов был м 41 с Падение кара прямо с завода, я хотел Ее продать, но во-первых, максимальный баланс кимка Кошелька 120 тысяч рублей, больше не сможешь И она стоит 51 тысячу По моменталке, там со всей историей Я бы получил 40 тысяч, то есть сейчас На балансе лежало бы 100... 127 Получается, да, все верно, но Вот эту м я решил Также оставить как инвестиции, поэтому Поэтому прямо сейчас я Могу спокойно сказать, что из нашего банка Уходит уже 51 тысяча, давай ты где-то вот здесь видишь банк И одна тысяча ушла Вообще, не знаю, рационально ли это Но, опять же, смотри, какая история То есть вот динамика роста цен Этой эмки, она растет Но ну, соответственно, коллекцию Боги и Чудовища тоже никак не достать И эмочку эту я решил оставить То есть фактически будем считать, что мы ее купили Хотя я мог ее продать В общем, эта эмочка, это первый скин в рубрике Который мы оставим Но, на мой взгляд, он, опять же, через даже полгода Офигенно взлетит, поэтому оставим У нас остается 86 тысяч. Я сразу перехожу на торговую площадку и сейчас хочу купить кое-что интересное. Это будет дорого, это скушает почти весь банк, но, тем не менее, я хочу это купить. И перед тем, как я это напишу, у этого ролика есть спонсор, сайт под названием while drop кстати ссылочка которая будет в прикрепе: стой и не уходи с этой интеграции ведь переходя по ссылке и ведя промик а да он у тебя есть ты можешь самое что интересное прокрутить барабан бонусов где можно забрать 100 рублей на баланс где могут выпасть случайные ножи перчатки лоры там реально в барабане можно просто сотку на балик сразу 7 замрать также выбить какой-то случайный нож это все по промику Invest 10 он будет в прикрепе но если тебе это этого мало специально для тебя этот промик также инвест 10 дает только никому не говорю, он секретный плюс 40 брата не в небо иду. то есть закидывая эти ты уже получаешь не на баланс это без учета открытий бесплатных кейсов которых там очень много от рублей до полумиллиона рублей также там есть кейс за 10 миллионов и за 1 миллион рублей это эксклюзив такие кейсы есть только там там больше ни на одном сайте англи язычном, русскоязычном таких кейсов нет и они миллион также на сайте выкатили обновление и теперь там есть ежедневные розыгрыши. ты можешь участвовать у них просто открывая кейсы прикинь не забирать там 6 7 рублей ты просто открываешь кейсы и забираешь бонус изучить это ты все можешь прямо на Wild drop. но я тебе все-таки советую прокрутить барабан ведь если ты не выбьешь ножи и не рублей на баланс самое что популярное можно забрать с барабана это случайный ширпотреб а у тебя есть два прокрута ведь will drop дает Прокрут раз 72 часа И плюс Пуромик, ты можешь забрать два шерпа То есть это примерно 10 Рублей и уже инвестировать В Steam, кстати про инвестиции Никому не говори, опять же секретная информация Там есть кейс инвестора, если ты не знаешь Что купить, Вилдроп сделали это за тебя Они собрали кейс из тех скинов Что будут расти в цене, поэтому если Хочешь инвестировать, там реально есть вот такой кейс Кейс инвестора, он кстати очень разноагуманен И думать ничего не надо, открываешь и сразу Выводишь, сайт вот такой, новый Выдающий, всем советую, но реально сайт с потенциалом, тем более с двумя промиками на прокрут барабана и на рангбран на внимание. спасибо, что посмотрели интеграцию, но без OneRop этого ролика бы не было. И я... Не мог об этом не сказать Ссылочка на сайт в прикрепе, команда OneRob, Огромное спасибо и респект за поддержку Канала Человек, а мы продолжаем Ну что, мужики, вот реально, чтобы мозги не парить Надо было просто кейс инвестора Открыть и все, а, я что-то не помню Как кейс называется, но это дримхак Как вы уже поняли, а, давай сделаем Немножечко по-другому, так, контейнер Поиск и сейчас просто идем от Самого дорогого, блин, я сейчас покупаю Этот ролик закончится реально за минуту, но Этот кейс я, я прям хочу купить Сейчас вы все увидите, вот Легенда Dreamhack 2014 года. Не самая лучшая, наверное, инвестиция, скажете вы, но, опять же, просто посмотрите, как он взлетел. А я хочу купить, как минимум, ну, один-два кейса. Давай мы купим с тобой сначала один. Так, а заказать. Все, предмет в инвентаре. У нас остается 67 тысяч рублей. Я смело могу сказать, 19 тысяч дзинь. И мы купили... Легенда Dreamhack 2014 года Почему? Да просто потому, что это Dreamhack Вообще, идея этого ролика Зародилась у меня, когда я видел этот кейс Такой типа Dreamhack 2014 год Я не думал, что эти капсулы Ну, на самом деле, такие дешевые Я думал, они будут стоить дороже Наклейки из этой капсулы не прям, что Космический денег стоят. там, по-моему, 30-40 тысяч В идеале можно получить Но хотя, опять же, если капсула стоит 19, значит Что-то дорогое есть, и я посмотрел просто не все Но я захотел очень сильно Инвестировать в эту капсулу, и вот, собственно Собственно, ее купил. У нас остается 67 тысяч. Вернее, у нас остается меньше, потому что я куплю еще одну эту капсулу. Не самая рациональная трата денег, но в этом ролике я прям хочу пройтись по дорогим лотам. Серьезно. И еще одна капсула, и еще минус 19 тысяч из банка. Дзин смело. А по итогу, что у нас сейчас есть? У нас есть очень мало всего, но мы потратили уже очень много денег. А, у нас есть падение кара, у нас есть две капсулы DreamHack 2014 года. По округлим 20 тысяч рублей. Вот сижу, блин, думаю, во что инвестировать. Серьезно, лучше бы кейс-инвестор открыл и голову бы можно было не ломать. Вайлдроп, лучшие. А, не отходя от темы капсул, Конечно, я не могу обойти вот эту историю Очень много их на своем канале я открыл И вот таких вот капсулы Легенд 14 -го года Кологне Я хочу купить тоже две штуки Они уже стоят дешевле Это будет э, Сколько? Ну, 16 тысяч рублей После этого мы уже Дорогие скины покупать не будем Пройдемся по дешевым Опять же, относительно того, что мы уже купили И покупая две вот эти капсулы Мы тратим 16 тысяч 700 рублей Сейчас только одна, наверное Да, только одна купилась э, Так, снимаем запрос И покупаем еще еще одну капсулу и того но ну, округлим минус 16500 рублей зинь из банка также у нас ушло остается 39 тысяч и у нас сейчас картина следующая что мы купили на самом деле очень мало Давай будем смотреть, да, после каждой покупки Во что это все превращается Так, у нас падение кара за 50 тысяч У нас две таких и две таких капсулы Глупо, да, в -в весь банк за этот ролик Выливать во что-то одно Но я очень хотел это сделать Поэтому why not. Не отходя от темы капсул Капсул с наклейкой 2 Потому что, просто потому что тут есть корона Опять же, цены не сильно на нее прям но ну, хотя они взлетели То есть после пика, скорее всего, она в цене упадет Но у нас ролик инс Поэтому я ее сейчас куплю Наверное, не самое лучшее время, но тем не менее Вы будете смеяться и угорать надо мной Типа, человек, ты делаешь какую-то дичь Но, повторюсь, я покупаю то, что хочу покупать я Этих капсул я куплю три штуки на 7 тысяч рублей Ну, м -м, потому что 4, это уже будет 10 тысяч, у нас останется всего 20 Этого мало, откровенно, 7 000. Может, в следующем ролике я еще докуплю Опять же, вопрос, скорее всего, купится только одна И остальные у нас просто уйдут Да, купилась одна, еще две капсулы не купились Так, давай эту проблему исправим вот, 4 контейнера есть. А, давай еще все затарим 3. Ладно, пусть будет 4 штуки. Все, вот здесь уже интересней. Итого у нас а, минус десятка получается. Да, мы купили а, капсулу с наклейкой 2. Минус здесь тысяч с банка. Дзинь. И у нас остается 21 тысяча рублей. Надо, главное, проверить. Я купил, все верно, 4 капсулы. Пройдемся немного по кейсам. И я хочу купить Феникс кейс. Опять же, почему? Потому что АВП Азимов. Вообще, АВП Азимов я, скорее всего, тоже буду закупать. Потому как я постоянно, у меня в голове, что типа, блин, она взлетит. Ам... После того, что мы уже покупали, наверное, это очень дешево смотрится, но тем не менее. Куплю 20 вот таких кейсов на 5000 рублей и сразу поставим здесь вот так. Минус 5700, дзынь. И 20 штук, я думаю, надеюсь, по крайней мере, сейчас сразу закупятся. 20 феникс кейсов. Но это уже поинтереснее, потому что это подешевле. Так, 8 штук не закупились. Давай еще 8 штук с тобой закупим. Там уже по 294. Вон, давай 294. 5 поставим. Так, нам надо 8 штук. Вот, 2 300. Феникс кейсы также у нас успешно закуплены. Денег остается немного, а именно 15 рублей. И я хочу купить пару гидрокейсов. Конечно, они в цене просто, ну, просто посмотри на это. 1900 когда-то они стоили По 8 рублей, блин, ладно. А, я хочу купить 3 этих кейса, это 5000 рублей. Это дофига, с тем учетом, что денег остается, ну, не так уж и много. Поставим сразу 48 рублей, чтобы наверняка... И покупаем. 5500 рублей дзинь. Три гидрокейса. Остается 9000 рублей. Кстати, что заметил, если вдруг кому-то интересно, вот этот Глок-18 гамма-волны. Он сейчас э, 3500, они продаются, но прикол в том, кстати, подожди, а что, а почему? Реально, прикинь. Uh, я их халдил, и халдил я их где-то... С... Ну вот, как только они вышли, я сразу их начал, собственно, тарить, закупать. Ну, потому что я понимал, что они вырастут, да? Вот кто будет смеяться надо мной в этом ролике, пожалуйста. Я и эмки коалиции сейвил, и глоки сейвил, и я прям говорил, они в цене вырастут. И если мне сайта где-то они выпадали, я их абсолютно всегда выводил. Ну, вот вам, пожалуйста, доказательство, что немного-то я в этом понимаю. Я сейчас просто хотел закупить глок гамма-волны, вспомнил, что лежит в инвентаре, и я честно сказать, вообще в шоке от цены, потому что, ну, не наблюдал я за их динамикой роста, они так выросли, что это жесть, мужики, это просто жесть. Да вообще все выросло, у меня даже вот наклейка такая, Dreamhack'овская 30 Просто сейчас перешел, много, кстати, агентов, но вот а, агенты в свое время тоже верил, что в цене взлетят. Ну, как вы видите, не особо. Кстати, а агентов, наверное, мы сейчас с тобой закупим. Но вот таких вот агентов Доктор Романов за 700 рублей, наверное, мы все-таки с тобой закупим. Но я реально хотел купить глоки. Так они взлетели в цене, мужики, это просто жесть. А я куплю, думаю, три агента, это получится сколько? 200? Ну, округлим там 2500, да, потому что неровно 700 рублей стоит. Вот, а минус деньги, дзынь. У нас остается, давай через F5 нажмем, остается 7600 рублей. Читаемо, да? Я хочу купить что-то прям дешевое в офигеть каком огромном количестве. Конечно, цена как раз сейчас начинает падать, в принципе, я думаю, варик. Их я куплю, но я не знаю, сколько их купить Ну, типа, во-первых, они могут не влезть просто ко мне в инвентарь но давай попробуем, если влезет, то будет гуд а Я сразу поставлю 48 Нет, Попробуем, по крайней мере Но есть реально шанс, что у меня в инвентаре просто не хватит места Будем надеяться, что все будет окей и место... Хватит, минус деньги, дзинь А по итогу у нас остается 5200 рублей Просто смотри, сколько покупок летит Ну, вы в комментариях просили, типа Купи, купи, купи, когда я про инвестиции сказал Купили, пожалуйста, остается 5000 рублей Давай подведем небольшой промежуточный итог Хотя нет Итог все-таки подведем в конце. Но все-таки, ребят, раз, раз уж на то пошло, мы покупали наклейки, капсул с наклейкой сообщества, в которых была корона. Теперь купаем купим и капсул с наклейкой сообщества, где огнеопасно, но вышли в круть охотник за головами. Ну, собственно, я не знаю сколько, но давай попробуем также штуки 4. Так, поставлю 32.90, тогда точно будет за... Так, найс, покупаем. Минус 2500 дзынь. А, еще одни капсулы с наклейкой сообщества улетели к нам в инвентарь. Да, все закупилось, все good. Но осталось 2600 рублей. Гуляем на все. Грезые кошмары 181. В принципе, мы можем купить. Подожди, 7 штучек. Давай я сразу поставлю, чтобы не было никаких вопросов. Ну, чуть дороже куплю, но ну, окей. Так, 7 грез и кошмаров отлетело. У нас остается. 1400, главное, чтобы хватило на хранилище. Я просто не помню, сколько стоит хранилища. Еще, кстати, разлом кейс. Пока деньги есть. Поставим по 89, что я вижу, что иначе оно не закупится. Примерно... Ой, там подожди, эти кейсы вообще люто раскупают. Кей okay, 95, давай. А купим их, допустим, на 10 штук. 950 рублей 10 разлом кейсов. Все, 950 дзынь. У нас остается... 498 рублей, и на эти деньги я куплю хранилище Но сначала, для начала, посмотрим, что у нас осталось по итогу Но Давай начнем с самого начала У нас есть 10 разлом кейсов, они стоят по 92 рубля Также грезы и кошмары, 180 в, в количестве 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 штук Дальше капсула с наклейкой сообщества 1 по 631 рублю, 4 штуки Соперники РМР 20 они стоят 47 рублей их у меня 50 Это большое количество капсул, в которые мы сегодня вложились Три агента Доктор Романов 762 рубля гидрокейса Три штуки также Феникс кейс в размере 20 штук по 298 рублей. Они уже, по-моему, подорожали. Подожди, мы же их, по-моему, дешевле брали. Или я ошибаюсь? Ладно. Капсулы с наклейкой из «Общество 2» в размере 4 штук по 2200 рублей. Также легенды ESL One и 2014 года по 8302 штуки. Самое крутое, я считаю, дремхаковские легенды» голографические и метатрические 2014 года за 19,5 тысяч рублей. И МК падение Икара. Сейчас мы перейдем с тобой в Counter-Strike, зап запустим, откроем новое хранилище под, назва под названием инвестиции 300 тысяч рублей. И это первый ролик из серии ⁇ Вложил 300 тысяч в Counter-Strike ⁇ Повторюсь, да, перед тем, как вы сейчас опять же все видите про хранилище и так далее, а перед тем, как писать в комментарии, диванные критики, аналитики, инвесторы начнут меня осуждать, мой выбор и мое решение, но опять же... Это мой выбор и мое решение, что купить. По примеру того, что лежит у меня в инвентаре, ошибался я так же, как и все. Я ошибался, но крайне редко. Гаммоволны, окей. м выросла. Вот это, кстати, история мне Банди подогнала. 9800, она тоже немного упала. По агентам я обосрался, потому что я в агенты очень верил. То есть, ну, видно, сколько их здесь, но не получилось. Остальное, все, абсолютно все, ну, окупается. Даже пропуски, кстати, храню. Наклеечки, то есть, ну, ребят, в 80% случаев все растет. Кстати, Glock стоит 800 рублей. И кому интересно, в принципе, вот так взглянуть бегло на весь мой инвентарь, вообще на канале есть обзор, но если смотреть не хочешь, я пролистаю. Кстати, наклейки Зевс я тоже их в свое время купил, так сказать, инвестировал. Это было как раз, когда пошел рост, по-моему, где-то, не, не помню, я даже, я даже не буду врать. Но они в цене немного подросли. Вот эти Зевс наклейки офигенно выросли. Капсулы 2015 года я покупал, как ни странно, в 2015 году они тоже выросли. Золотые наклейки, пожалуйста. Поэтому, ребят, небольшой, но Опыт у меня есть. Кстати, плюсом у меня есть уже <laughs> еще одна вот такая капсула. Наклеечки, все. Ну, вы видите, да, если интересно. В принципе, посмотреть мой инвентарь. Кстати, еще вот такие капсулы. Мне дофига, блин, нормально. Одно из самых крутых это наклейка Титан Металлическая, что у меня в принципе есть. Также подписчик вот подарил калаш с наклейкой Войну. Это когда канал мой только начинался. Ну и самые первые скины, которые остались, это вот Пожалуйста. Вот, собственно, они. Сейчас мы переходим в Counter-Strike, создаем новое хранилище и закидываем туда все, что сегодня... Сегодня купили так друзья, собственно купил я хранилище давай дадим ему название я надеюсь что это все в цене вырастет так инвестиции 300 к окей задать все у нас есть хранилище инвестиции 300 к и вот эту всю историю мы помещаем в хранилище Друзья, все скины ушли. Я просто хочу посмотреть, что лежит в этом контейнере. Блин, какая же это красота. Просто. Я, я реально первый раз у меня такой контейнер в инвентаре. И хочется его открыть. Вообще хотел сделать open case с этим контейнером. Давай так. Если вам интересно посмотреть... Ну, я сегодня не буду, потому что все-таки вот это дело... А, звук. Забыл, что когда заходишь в кэску, звук бустится, извините В общем, пиши в комментариях, если хочешь увидеть open вот этим кейсом Ты знаешь, что контент мы делаем лютый, я вложу 150-200 тысяч на открытие вот этого кейса Если реально наберется много лайков и комментариев, откроем Но кейс реально крутой Вот, но мы сейчас засовываем два вот этих вот кейсика в хранилище Потому что мы их купили исключительно ради цели инвестиций Все, засовываем, и по итогу что у нас получилось? Давай посмотрим. Получилась у нас следующая картина. Надеюсь, что ролик вам понравился, и вы будете ждать с нетерпением, я надеюсь, следующую часть. Там также будет 100 с лишним тысяч рублей. Ну, вот сегодня на 127 получилось вот так. Самое дорогое падение кара. Дальше легенда Дримхака, потом вот такие капсулки. Ну, и далее, видите, в принципе, сами. Пишите, что думаете по этому поводу. Понимаю, что будет много несогласных со мной людей, но, ребят, повторюсь, опыт есть. Не прям колоссальный, из-за плечами, но ну, тем не менее, имеется. Поэтому, надеюсь, все будет гуд, и это действительно в цене вырастет. Ставьте лайк, если ждете следующего ролика. Напомню, если вы также хотите инвестировать, но не знаете во что не хотите думать, пожалуйста, дроп кейс для инвестора. Открываете его, вводите, и вообще все будет. Всем огромное спасибо, это был Человек, ждите следующий видос, до новых встреч, а я пошел думать, во что инвестировать дальше. Пока!